Переливной бассейн полипропиленовый размером 4 на 2 системы автоуборки дна. Вот как работает система автоуборки. За счет создания завихрений и установленного донного скимера по центру весь мусор собирается в него. Создается воронка. Наглядно это видно. Сделано второе дно, фальш дно. Поэтому при монтаже данного бассейна никаких проблем не будет с выпуклыми частями, которые были бы на дне бассейна. Вот с лицевой стороны бассейн выглядит следующим образом. Видите, да? Он спокойно стоит на плоскости. То есть донный слив у нас смонтирован. центру бассейна но не выпирает нигде бассейн переливной полипропиленовый вот в таком формате стоит двигатель 15 кубов в час для тестирования Как формируется воронка, все наглядно видно. Фильтровалка не подключена, но весь бы мусор оставался в фильтровалке. Сейчас он выкидывается обратно.